Приветствую всех садоводов-любителей, новичков и профессионалов, которые с удовольствием напишут мне в комментариях, что я сделал не так, что так. Благодаря вашим комментариям мы будем учиться. Итак, сегодня мы с вами будем сажать газон. О газоне я Читал в интернете, смотрел только картинки, то есть никакого опыта посадки и обслуживания, ухода за газоном еще нет. Имеем участок земли примерно 5-6 метров на 15, примерно одна сотка, нам его необходимо засеять газоном. Здесь у нас растет в углу грецкий орех, папоротник, по периметру дикий виноград или плющ, как его называют. Там тоже грецкий орех. Землю подготовил, очистил, все убрал, примерно распланировал. В середине у меня была огромная куча земли, ее убрал. Там чуть-чуть так взрыхленно. Сейчас необходимо все взрыхлить. Землю я просыпал песком, опилками, все от распила дров, все, что было. В принципе, опилки это тоже удобрение. Что имеем? У нас в помощниках есть мотокультиватор. Им сейчас быстренько все вскопаем. Газон геолия дачный. 3 килограмма. Как раз рассчитан на сотку земли. Выбрали такой. Он, в принципе, наверное, как нам объяснил менеджер, золотая середина между обычным и спортивным. Одноименное удобрение для газонов, тоже геолия. Есть накопленная за долгие годы яичная скорлупа. мы Ее тоже как удобрение сейчас перед вспашкой добавлю. Яичная скорлупа, можете почитать в интернете, содержит большое количество магния, кальция. В первую очередь кальция, азота, магния, фосфора и там Целого списка полезных веществ в садоводчестве активно используют как раз вот яичную скруппу. Ее просто можно добавлять в землю, ее можно настаивать и поливать. То есть вариантов использования большое количество. Куплен пистолет для равномерного полива газона. Кстати, газон необходимо после посадки до его всхода поливать дважды в день утром и вечером равномерно без образования луж. Как раз здесь всякие режимы душ, туман помогут нам это сделать. Взял грабли специальные, как они называются, не знаю, регулируем, с регулируемым таким вот углом. Это необходимо будет, этот инструмент необходим будет для прочески газона и для удаления листвы вокруг. Много деревьев по осени, по весне И после посадки, посейки семян я немного взрыхлю землю, чтобы их спрятать. Есть куча песка, которыми тоже после посадки и небольшого взрыхления земли я присыплю еще семена чуть-чуть песком чтобы птички не съели наши семена ну что а и еще в аренду возьму каток для газона которым после вспашки э, утрамбую всю землю не стал заморачиваться с, с изготовлением каких-либо там трамбовок из подручных средств там из дерева из фанеры и тому подобное каток на сутки аренда стоит 160 рублей всего-навсего ну что поехали поехали сначала копать. Итак, участок вспахан. Два раза вдоль, два раза поперек. не глубоко, где-то по середину плуга, то есть сантиметров 15-18 в среднем. Надеюсь, этого достаточно. Теперь не удобрил. Сейчас раскидаю удобрения, програблю. И можно ехать за трамбовкой, за катком, для того, чтобы укатать весь, всю землю. Поехали дальше. И вот что представляет из себя каток для газона. Металлический цилиндр, он герметичный, здесь пробка закручивается, откручивается, набирается водой. Данный каток объемом 62 литра. Набирается вода и, соответственно, он утяжеляется и раскатывается вся земля. Ну что, поехали? Думаю, разница после катка заметна. Все утрамбовалось. Можно спокойно ходить. Конечно, присутствуют небольшие альпийские горки, но не критично. Частично они скроются уже самим газоном и будущей газона машинкой до стрижки газона, газонокосилкой. Вот. Все. Приступаем к посеву. Итак, вот и наступил момент посева семян газона. Итак, пробежимся по инструкции, так как в интернете много. Кто что советует, и совершенно противоположные все советы будем следовать инструкции. Первое. Удалите все корневища, камни мусор. Сделали. Вскопайте, сделали. Разбейте, выровняйте, сделали. Прикатайте катком почву, сделали. Пятое. Так вот, взрыхлите повторно. Соответственно, сейчас необходимо будет грабельками. Новыми, которые мы взяли в Леруа, пробежаться чуть-чуть и приступать к посеву. А Тоже я тут еще зануда. И как в интернете тоже много всевозможных вариантов. Кто-то сеет просто вот так, раскидывает сначала в одну сторону, потом в другую. Потом жалуется, почему ну, есть проплешины в газоне. Кто-то делит участок на линии. Соответственно, на отрезке, на кусочки. И по чуть-чуть засеивает, рыхлит и присыпает там, землей, песком. Соответственно, буду идти по такому варианту. Я в скетчапе снял все размеры нашего участка. Он у нас весь вот такой вот неровный. Поэтому нужно было выяснить, чтобы равными кусочками, равными весовыми порциями газона все засеять. Газон у нас 3 килограмма, рассчитан как раз на 90-120 квадратов, у нас примерно сотка. Соответственно, задача моя... Три килограмма этого газона равномерно посеять здесь. Соответственно, я сейчас буду разбивать на отрезки, где большая часть земли по 60 сантиметров, где чуть поуже, там по 90. Будет один и тот же объем газона расходоваться на эти места. Ну что, рыхлим и приступаем к посадке. Буквально слегка, чуть-чуть надавливаем. Рыхлим почву. Ну, коты, наверное, лазили. Итак, скрыл упаковку с газоном. Так как у нас это смесь всевозможных трав, где здесь конц... концентрация, ну, короче, неважно. Есть семена более крупные, есть помельче. Необходимо тщательно перемешать просто-напросто рукой, со дна все поднять, перемешать все семена. В дальнейшем я разбил на 20 участков на отрезков ну, свой участок. Буду передвигать с помощью арматуры в качестве колышков и веревки. По частям буду засеивать с одной стороны, с другой, как будет идти, я не знаю. Чуть-чуть приграблю и посыплю песком, чтобы птички не сажали и семена у нас не засохли на солнце. Ну что, вперед! Ну вот и все газон посажен спустя почти 5 часов 4 с копейками что мы имеем весь участок засажен песком усыпан не ни, ни капли не пожалел что делал полосками что не просто так себе возможно набив руку Побольше практике можно сеять и так просто, с руки, без всяких разметок, полосок. Но у меня все получилось, на мой взгляд, идеально. Остается теперь только ждать и поливать, поливать и ждать. Два раза в день не буду поливать. Кстати, только начал с той стороны сажать, уже голубь прилетел, бегал здесь, я за ним с граблями шугал. Но в принципе больше птичек не было и так семян не видно. Хорошо все рассчитал. Осталось буквально э, грамм 30-40 э, семян. Оставил их, не стал раскидывать. Если будут какие-то проплешины уже в будущем, чуть-чуть подсыплю. Все, оставайтесь на нашем канале. Э, скоро будет новое видео с результатами моего первого опыта посева газона. первого Как взойдет, как будем косить. Посмотрим так ли я все сделал. Спасибо большое за внимание. До связи. Всем пока.